На нашей планете 7,5 миллиардов человек. И каждый из нас уникален по-своему. У каждого есть свои цели и мечты. Надежды и стремления. И именно здесь они исполняются. Самореализация. Развитие. Поддержка. Дружба. Возможности. Спортивные достижения. Любимое дело. Личностный рост, успех, карьера. И все это в Московском среднеспециальном училище Олимпийского резерва номер один. Сегодня наше училище празднует свой день рождения – 52 года. Хотим поздравить всех, кто является частью нашей большой и дружной семьи. Каждый день мы вносим значимый вклад в развитие училища. Мы желаем ему больших побед, достижения новых вершин и процветания. Пусть каждый день здесь начинается с теплых поздравлений и радостных улыбок. А заканчивается высокими результатами каждого из нас. С днем рождения родное училище. Пусть твои стены навсегда останутся нашим вторым домом.